Уважаемые подписчики, напоминаю, у нас очень много сумок, еще очень большой выбор, бежевых, белых, по 550 рублей. Если кому-то нужна сумочка за такую цену, это качество фабрики города Пеза Пиков. Сумки хорошего качества, отзывы можно посмотреть у нас на нашей страничке в инстаграме, в разделе отзывы. Показываю просто модельки. Качество хорошее, просто мы взяли коллекцию по замечательным ценам и продаем по оптовой цене. Буду рада. Мой номер телефона 8904-436-0956. Кто проявил интерес, пишите. Буду рада.